У нас на сервере война, то если тебя там убивают, то ты сам понимаешь. Да, я заметил, кстати. Я пока одного переставлял, второй уже сдох. Просто всех твинов без тага, которых не знают, всех лют просто. Да, причем топ сайт ребят. И кстати, для короче для ютубщика надо записать то, что я тебе отдал твинов, а то мне эти вампиры загрызут грызут по, по одному-то, короче, такие, ты кинул там, ты там телефон не отвязал, ты через время заберешь, ну, понял, эти злостные. Ребята, я, я тот самый Олег, который выиграл э, розыгрыш у Розе на канале, Вот он мне передал э, аккаунты, э, номера отвязал, я свои привязал, все благополучно, на них зашел уже. Ну, скажи, откуда ты хотя бы, чтобы. Ну... А, я понял. А, я играю со старта L2M а, а, на лево 1. Вот, в PvE-клане. А, у меня ник-юг. Я не должен перед вами оправдываться, что-то доказывать, рассказывать. Как бы вы сами слышали, там не обижайтесь, ребят. Это всего лишь игра. И как бы. Мой контент специфический, но не каждому зайдет. Всем мир.